С точки зрения магии, почему людей делят на нации, расы и касты? Например, славяне. Русские, белорусы, украинцы, поляки разделены границами и межнациональной рознью, в разное время раздуваемые и разжигаемые искусственным путем. В чем смысл такого разделения? Ну, Прежде всего тем, что разделенными объемами легче управлять. Легче познавать, легче управлять, легче внедрять какие-то алгоритмы, да, которые нужно проверить, как они работают. Но прежде всего, конечно же, для управления. Чем меньше племя, тем более оно послушно. Чем более объемно племя, тем сложнее доказывать и подтверждать постоянно свою собственную власть. В основном, в основном конечно же, из-за этого. Разделение на этносы, на расы, на нации оно имеет более глобальный исток и более естественно даже скорее, чем границы, да, которые делаются искусственно. Связано прежде всего такое разделение тоже с управлением, но управлением уже не человеческим, а общесистемным, мировым, как управление, как элементами проверка элементов, отработка элементов естественного отбора. На, каждую, на каждый этнос выдается свое техническое задание, наверное. Да? У каждого этноса свои боги. Боги определяют, обладают определенной разумностью. Эта разумность укомпонована в пантеон. Пантеон обладает специфическим, специфической особенностью. Да, у богов разные миравы, характеры, облики, да, все, что, все, что они проявляют в мифах. Если в совокупности взять весь пантеон со всеми обликами, характерами и мифами, да, собрать все в единое целое, то можно нетрудно будет понять, какое техническое задание было у того или иного пантеона, какие качества личности они вырабатывали в людях, проявляя, проецируя себя в их разумах в определенной форме, в определенном объеме, в да, какое качество человеческой личности они пытались сделать выпуклым, доминантным, феноменальным. Это качество должно стать качеством победителя. И качеством победителем. И вот на каждый этнос выдается как бы свое техническое задание. Да, кто-то воинственен, кто-то кто-то кто-то глуп, кто-то коварен, кто-то подл, кто-то честен. И вот у каждого свое качество. Да? И вот какое качество победит? Как правило, мы знаем, да, что представители одного народа, как правило, обладают совокупным, каким-то совокупной характеристикой, да, в которой все члены этноса обладают в большей степени, чем члены другого этноса. В народе это подмечается очень лихо, по крайней мере, если про себя мы такое не знаем, то про соседа точно хорошо знаем, да, где у него выпуклость, в каком месте и какая у него характеристика. Это не хорошо, не плохо, просто эта характеристика должна либо победить, помочь победить, либо помочь проиграть. Поэтому такая, такое, такое условное разделение. Разделение действительно весьма и весьма условное. Не настолько люди, даже совершенно разнообразнейших рас, не настолько уж они отличны от друг друга физиологически, то есть биологически. Отличие от психики, а психика как раз и есть следствие наложенной матрицы. Матрицу раньше накладывали боги, сейчас накладывает государства и религиозные системы. Суть одна, просто они взяли на себя, скажем так, несвойственную им функцию. Получается криво, как мы с вами видим, получается крайне криво. Потому что изначальная матрица, принадлежащая определенному этносу, она же никуда не девается. И иногда наложенная матрица вступает в дичайший конфликт с матрицей внутренней. И тогда наступает катастрофа для самого этноса. Этнос превращается бесконечно борющегося с самим собой змею у который пытается сожрать свой хвост, чтобы наконец-то уже все закончилось.